Активы госкорпораций это и есть новые торги, а точнее реализация непрофильных активов, которые вы с легкостью можете приобрести. Один из плюсов таких торгов заключается в том, что вы можете приобретать имущество без ключа. Также практически все имущество продается без обременений. Здесь вы найдете множество интересных объектов с хорошим дисконтом. Друзья, мы искренне желаем вам успеха и побед на торгах.